Всем привет, с вами канал ЕТ, и сегодня мы поговорим о такой часто встречающейся проблемы у автомобилистов. Как правило, светящийся чек на экране. Можно очень много перечислять таких неполадок. Горящий чек могут вызвать такие незначительные неполадки, как загрязнение каких-то датчиков, либо какие-то другие ошибки приборов. Очень часто возникают у свежих автомобилей отечественного автопрома. Не буду спорить, в некоторых случаях подключение крема действительно помогает, но не всегда. Да, наши способы, на ваш взгляд, покажутся вам дерзкими, порой где-то даже и жестокими, но они выполняют свою функцию и работают, самое главное, они бесплатны. Возможно, и на вашем автомобиле зависит стрелка спидометра на уровне 20, 30, 40 км в час. Итак, внимание на экран. Итак, вот она наша ошибка которая постепенно накапливается в виде зависшей стрелки на определенном уровне показаний спидометра ну, в нашем случае она зависла на 5 и постепенно она накапливается и в некоторых случаях может накапливаться до 40 и выше километров в час. Итак, чтобы обновить компьютер для начала нужно вытащить штатный предохранитель отвечающий за подсветку и прикуриватель Он у нас находится здесь Далее необходимо заранее подготовить вот такой предохранитель 5 ампер. Чем меньше номинал, тем лучше. Больше 5 ампер не используйте, так как это может повредить ваш бортовой компьютер. Схема расположения предохранителя обычно имеется в автомобиле на крышке. Итак, вставляем наш предохранитель за место штатного. Затем при помощи любого металлического предмета будь то отвертка в данном случае ножницы, проведем короткое замыкание. Незначительное короткое замыкание обнулит наш компьютер и все ошибки естественно с ним, что в отличие от классического снимания крема намного эффективнее, так как простое снятие крема зачастую не помогает. Замыкание произошло, предохранитель перегорел, Теперь заменим обратно наш сгоревший предохранитель. На так мы заменили предохранитель на штатный. Одеваем назад, назад. панель. И обратите внимание. Ошибка. Завязание стрелки у нас исчезло. То же самое касается и у нашего чека с помощью точно такой же процедуры можно избавиться от светящегося чека ну что ж надеемся и вам помог наш способ подписывайтесь на канал ставьте лайк пока